Здравия друзья, сообщение для владельцев кошельков призм, сообщение такого порядка, все те, кто, у кого были украдены призм, это видео для вас, компенсация украденных монет, вот эта ссылка будет сразу под видео, под этим видео, которое я записываю, будет вот эта ссылка на вот этот документ. Компенсация украденных монет призм. Сообщество призм – это одна большая семья. Мы не можем себе позволить оставить в одиночестве тех, у кого украли монеты. Это не по-человечески. За последнее время в нашей семье участились случаи воровства монет. Причем Ворд действует максимально цинично и безнаказанно, отбирая монеты только у самых слабых. Но справедливость должна восторжествовать. Прошу всех членов нашей семьи проявить максимальную активность в сборе информации о совершенных кражах с кошельков наших сестер и братьев. Передайте эту форму всем, у кого украли монеты. Информацию нужно собрать в максимально сжатые сроки. На время проведения операции по выявлению варья будет доступен узел с блокчейном для сбора информации по этому адресу. То есть вы вводите, вот я перешел по этому адресу, ввел свой кошелек, просто адрес кошелька и здесь вся информация по моему кошельку. Слева здесь обзор, контакты, сообщения, бухгалтерская книга, аккаунта, мои транзакции, все видны транзакции. Переходите, смотрите, Discovery, блокчейн Explorer и так далее. То есть здесь вы можете отследить, куда, на какой счет воры переводили ваши монеты и в какое время. То есть когда вы перешли вот сюда, вы проводите свое собственное расследование. Потом форму, вот сюда пишите свой электронный адрес, количество украденных монет, дату кражи ставите, день, месяц, год. Пишите сюда адрес кошелька, с которого украли монеты. Сюда пишите адрес кошелька, на который переведены украденные монеты, то есть кошелек вора. Второй адрес, на который дальше, то есть с воровского кошелька на следующий кошелек, куда были переведены монеты, это второй адрес. Если еще дальше переводились на третий адрес, запутывались, если следы, то третий адрес кошелька пишите. Четвертый, если был, пятый, шестой, если больше, то просто указывайте вот здесь, если монеты прошли дальше, чем шесть адресов, укажите их через запятую в этом поле. Если у вас есть какие-то пожелания для разработчиков, призм напишите их в этом поле, то есть пожелания пишутся сюда. Ставите галочку «Отправить мне копию ответов» либо убираете галочку, то есть когда галочка вот так будет поставлена и будет гореть, то ваше обращение продублируется вам на электронную почту и нажимаете кнопку «Отправить». Все, ваше обращение будет передано напрямую в администрацию и рассмотрено. Проявите гражданскую позицию, активность и распространите это видео и эту ссылку на Google документ по всем вашим друзьям, знакомым, родственникам в интернете, в социальных сетях, для того, чтобы мы могли вернуть все украденные монеты. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.